Узел под названием ткацкий. А для чего? И служит для связывания веревок одинакового диаметра Кладем две веревки, которые мы хотим срастить На одном конце веревки, вокруг другой Мы вяжем обычный узел С другой стороны, на этом конце, делаем все то же самое Вяжем обычный узелочек Завязали и затягиваем вот такой вот узелочек у нас должен получиться